Клонировать мероприятие по информатизации возможно в следующих случаях. Если клона у мероприятия нет, в противном случае в правом верхнем углу появляется ссылка на следующий период. Мероприятие не находится в архиве. Мероприятие принадлежит к текущему году. Для 2020 года это плановый период 2020-2022 годов. Почему в отчет о выполнении плана информатизации 2019-2021 годов выгрузились нулевые закупки на 2020 и 2021 года? В отчет о выполнении плана информатизации загружаются детализированные закупки из раздела 6 «Сведения о товарах, работах и услугах мероприятий по информатизации, имеющего статус «Положительное заключение». Таким образом, если в отчет о выполнении плана информатизации 2019-2021 годов выгрузились нулевые закупки на 2020 и 2021 года, значит при выполнении мероприятия по информатизации 2019-2021 годов для этих закупок была добавлена детализация в разделе 6 «Сведения о товарах, работах и услугах». Какой код ОКПД-2 возможно применить для закупки, проведения аудита архитектуры информационной системы с целью ее развития? Для закупки, проведения аудита архитектуры информационной системы с целью ее развития возможно применить код ОКПД-2 62.02.20.120 «Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем».